бисмиллах ассаляму алейкум урахматуллахи и дорогие братья и сестры сегодня у нас 27-е Зулькада скоро осталось уже несколько дней вот до Зульхиджи остается несколько дней до Зульхиджи уже месяц хаджа то есть 13 дней до Арафа 13 дней, а может быть меньше даже как будет месяц поэтому поэтому надо готовиться, особенно пост в Ямуля Арафа. Нам надо будет держать пост Ямуля Арафа. Прощение грехов, дорогие братья. Прощение грехов. Здесь вот э, Сура Адариад. Ад интересный э, рассказ про Ибрахима. алейхиссалям. Салям. Когда к нему пришли ангелы. Хотелось бы вам 5 минут э, рассказать про эту историю. И во время Ибрагима э, жил еще пророк другой Лут. Пророк Лут в другом селении, народ которого также сбился, сбился и очень сильно сбился. Все знают, э, что делал народ Лута, какие грехи, какие фахища они делали. И э, Аллах Сухана отправил к ним ангелов. И прежде чем они пришли в селение Лута, они пришли к Ибрахиму, салям И Аллах, говорит, «Галятаки хадису дойфи Ибрахима, аль-Мукрамин». Дошел ли до тебя рассказ о гостях Ибрахима, аль-Мукрамин, почетных. «Издахалю алейхи». И вот они зашли к нему... Они зашли к нему, и сказали салям. Сказали слова приветствия. Салям. Он им ответил. Каля салямун. Комун мункерун. Вам салям. Ком. То есть люди неизвестные. Люди неизвестные. Я вас не знаю. Незнакомые люди. То есть они зашли к нему и сказали салям. Это означает, отсюда ученые говорят, что Ибрахим, алейхиссалям, очень любил гостей. У него дом был всегда открыт для гостей и любил гостеприимством, оказывать гостеприимство, оказывать людям, путникам. И вот они зашли и сказали салям. И он им также ответил: Салям, мункому, мункиарун. Он им сказал: хороший, хороший ответ он им дал. Он не стал спрашивать их, кто вы такие. Он сразу им ответил, просто сказал, приветствую вас, незнакомцы. Дальше, фарага и ля самин. И он отправился к своей семье и, э, и пришел с айджлин. Айджлин это теленок. Теленок самин. То есть он э, для них приготовил теленка самин самин это от слова сам жир то есть такой толстый толстый теленок хороший теленок, упитанный теленок приготовил его и принес гостям то есть это указывает на то что у Ибрагима мясо было вдоволь что он был э -э, не из бедняков и не надо было ему куда-то бежать где-то что-то покупать все было у него в наличии. Факаррабаху Илейхим. Смотрите, факаррабаху Илейхим. И он приблизил ГУ, то есть к это приблизил Теленка к ним. То есть поставил перед ними гости сидят, и он поставил перед ними. Не как сейчас у нас делают, накрывают в одном месте гости сидят в другом месте, а там накрывается на другом месте, потом говорят, пойдемте, давайте, все идите сюда, ты садись сюда, ты садись сюда. А нет, он поставил, прям приблизил к гостям. «Коля, аля та кулюн?» И смотрите, какой адап Ибрахим проявляет к своим гостям. Он говорит, «Коля, сказал, аля та кулюн?» «А вы не изведаете?» а вы не откушаете это э, адап адап по отношению к гостям очень хороший адап нужно тоже также нужно тоже также научиться и м, проявлять благочестие к своим гостям фалью дай фаху", как сказано Ман мину фалью крим дай фаху". тот кто верит в аллаха и в судный день пусть и крам делает своему гостю это исполняет имана. Не надо говорить, иди, иди садись сюда, ты садись сюда, давайте кушайте, давайте ешьте. Вот нужно вот такой адап. аля таккуль. а ты не покушаешь со мной, а ты не разделишь со мной эту трапезу. То есть вот это адап. Аля-такуль он говорит, а вы не покушаете. гум Хайфа. гум Хайфа. То есть здесь ауджаса это... Он э, адмара Адмара, то есть Затаил От них Хейфа Страх, то есть испытывал Он от них страх, что за незнакомцы Пришли И они его сразу поспешили Обрадовать, успокоить То есть гости даже пришли Не надо пугать э, Хозяина Не бойся Они сказали, не бойся Ля тахов и они обрадовали его. Они его обрадовали. «Бащаруху» «Бигулям» Они обрадовали его сыном. «Алим» «Алим» «Умным» Они обрадовали его тем, что у него будет сын. «Фаакбалят имраатуху» «Фисарра» Ага. «Его жена имра имраатуху» То есть цара Сара, жена его, жена Ибрахима, фахбалет имра ату, имра ату сара. это у нас сайха. Закричала. И стала кричать его жена. Его жена от радости стала аж даже кричать. Смотрите, сара это сайха. Она, <laughs> она стала кричать факаль а, Мингубаифа. Так, имра ату Фасаккат ваджгага. Смотрите. Фасаккат, Фасаккат ваджгага. То есть свое лицо она стала. Саккат. Это? Дарабат. Ага. Дарабат. Стала бить свое лицо. Стала бить свое лицо. По лицу даже бить стала. Кричать стала. От радости. Вакалят. И сказала. Аджузун. Акаем, И сказала. Бесплодная. Старая. Про себя стала говорить такие слова. Как возможно, чтобы у меня был ребенок, когда я Аджуз, старая, Акаим. Акаим это та, которая не может рожать. Акаим, лям талит Абадан. Смотрите, Абадан никогда не может рожать. Не может рожать она. Это, кстати, сноски вот здесь из Тафсира ибн Кафир. И «факу вакалят Аджузу на Акаим. И они сказали ей, ки, каля раббук, это твой Господь сказал. О, Сара, это твой Господь сказал. Иннаху аль-Хаким, ал-алим, поистине Аллах, Субхану он аль-хаким, мудрый алялим, знающий. Ну и дальше Ибрагим уже спрашивает их, Каково ваше положение, э, о посланнике? Для, что вы, махот, боку маю аль-мурсалюм, мы были посланы к народу мудримы, муджрим, которые творили иджам, грешники, линур сил алейхим, хиджарата Мы должны на, на них послать камни из глины. То есть, мусалума, айнда у твоего Господа, они даже известные камни, эти все камни известные для мусрифин, для тех, которые срав делали. Народ лута. И мы вывели из них тех, кто были му'мины. И мы не нашли в этом селении ничего, кроме одного дома из числа мусульман. И мы оставили их знамением для тех, которые боятся наказания мучительного. Ну и далее уже про Мусу, про фараона, про народ Ад, про народ Самут, про народ Нуха, как они были все погублены. Это уже другая история. Просто хотелось вам поделиться с... Вот этой интересной, с этим интересным эпизодом из жизни пророка Ибрагима и ангелом, ангелами, которые были посланы к нему и к народу Лута. хайран Итак, сегодня у нас утро. Утро уже, наступил рассвет. Обычно мы сидим здесь, сидим до наступления рассвета, вот уже 6.17, шурук был в 5.43, то есть шурук это восход солнца в 5.43, без 17 минут 6, а сейчас уже 6.17, то есть уже прошло 20 минут, обычно мы 20 минут ждем, потом духа-намаз читаем и потом уже можно выходить выходить из этого э, из мечети 27 число зу, э, скоро уже будет у нас зульхиджа как я сказал в общем у нас здесь э, уроки по Кур'ану уроки по арабскому языку уроки по э, хадисам по Акади э, также имам дает уроки у нас по э, фикху облегченный эффект шейх паузана так что братья дорогие приезжайте приезжайте приезжайте приезжайте ждем вас очень будет э, радостно видеть своих братьев и сестер здесь в мекке ну и не только в мекке так что приезжайте приезжайте будем вас ждать здесь у нас бородат то есть холодильное оборудование где вода есть постоянно на каждой намаскике воду выставляем, для того, чтобы люди приходили и пили, возьмем вот несколько бутылок. Здесь вот очень много пластика, хотелось бы тоже еще сказать, пластика очень много, смотрите, вот люди пьют, да, например, приходит мечеть и пьют, и потом вот здесь картонку ставим, и они оставляют пустые бутылки, потом это выбрасывается, естественно, в мусор ежедневно, вот такие картонные коробки пустых бутылок выбрасываются. И это в каждой мечети, дорогие братья и сестры. Вот. Что я хотел сказать. Многие братья пишут Нур, там, что нужно сделать, как нам найти работу, как нам устроиться, как чего тут в Саудовской Аравии. Вот, пожалуйста, даже есть. У кого есть голова на плечах, мысли какие-то есть, посещают что-то хочется ведь сделать. Вот, пожалуйста, переработка пластика у Бесплатно здесь пластик. Пластика здесь немерено, немерено работай. Перерабатывай, да, вот этот ПЭТ. Это называется ПЭТ. Пластик. То есть есть вот мягкий пластик, есть пластик вот такой, как вот здесь, например, на кондиционерах, на вот этих бородатах или вон колонки. Это уже АБС-пластик. Из, вот даже изучите, вот на кондиционерах например, пластик такой специальный это АБС пластик из него обычно делают вот такие вот э, корпуса это уже другой, другой вид пластика, не тот пластик который вот здесь, здесь пэт но все равно этот пластик, он идет в переработку и например, делают э, специально есть 3D принтеры то есть, мельчат этот пластик и делают из него такую, такие гранулы или стружку. И потом пропускают через специальное оборудование нагревательное. Да, и делают ленту для АБС-принтеров. И из АБС-принтеров уже 3D-принтеры. Печатают из них любую модель, любую деталь. Ну что пожелаешь? Это вот... Хороший вид бизнеса Или, например, из пластика, я вот знаю Делают, пластик мульчируют вот такой Потом его разогревают С песком и делают плитки тротуарные Песок и пластик Или черепицу делают Или еще что-то делают В общем, в интернете можно все увидеть Посмотреть, как там Всякие вот эти кулибины, самоделки Что делают из этого пластика Вот, пожалуйста Вообще мечта такая, чтобы здесь в Микке у нас Своя была деревня э, российских производителей. Мусульман, не только российских СНГ, пожалуйста, и других, чтобы здесь был и переработка пластика, и переработка э, металла, и переработка там, дерева, там и всякие интересные-интересные такие вот э, проекты были здесь. Это помощь мусульманам рабочая сила сами и сами мусульмане работают потом вот очень хочется здесь чтобы была линия чак-чак линия халвы линия э, казинаков линия там еще это целый здесь можно 100 бизнесов открыть в одной деревне 100 бизнесов можно открыть и обеспечить всех работой и э, вот такими интересными бизнес идеями и потом э, дай бог дай бог в будущем глядишь и все, у всех будут и грин-карты, и будут и гражданство, потому что здесь каждый год есть грант, грант на 30, 35 или 36 человек. Король дает грант на гражданство, то есть очень хорошие проекты, очень хорошие проекты, которые приносят пользу стране, пользу Саудовской Аравии. То, если серьезные проекты, то тот это дело развивает он получает гражданство гражданство знаете поэтому дорогие братья я знаю что у нас очень много умных братьев хороших братьев и искренних братьев и которые не боятся работать и которые не боятся трудностей и могут принести пользу умме. так что жду вас пишите комментарии интересные ссылки внизу под видео ставьте ссылки вот такое есть производство вот такое производство а так вот я как вам сказал переработка пластика это только вот одна, одно направление переработка пластика вот даже стулья делают да или еще что-то подставки для Курана из пластика или из дерева в общем работы непочатный край здесь вот доска для уроков для проведения уроков в общем, вот так, дорогие братья, жду вас, жду вас, жду вас. Приходите, приезжайте. Визы, как я говорил уже в предыдущем видео, вчера я видео записывал, и там как раз все, я рассказал про видео, про этот, про визы. Понятно, да? Так что давайте, жду вас, жду вас, жду вас. Приезжайте, приезжайте. بارك الله فيكم و الله خيرا خيرا جزا